Сама идея стремления к превосходству вытекает из комплекса неполноценности. А люди стремятся к превосходству, потому что боятся, потому что не уверены в себе. Есть знаменитая восточная история. репой сидит под деревом. К нему подходит король, касается его ног и говорит. Мой господин, «Укажи мне путь в столицу». Потом подходит первый министр и говорит слепому, не касаясь его ног. «Любезный, укажи мне путь в столицу». Затем подходит Камергенев. Он дает слепому пощечину и говорит. «Проснись, дурак! Как нам попасть в столицу?» Королевский кортеж заблудился. Когда все они ушли, слепой рассмеялся. Случайный зритель увидел эту сцену и спросил «Почему ты смеешься?» «Посмотри, — сказал слепой, — первый, должно быть, был король, второй — первый министр, а третий камердинер. В недоумении зритель спросил а «Откуда ты знаешь? Ты же слепой!» Слепой сказал «По их поведению». Король был так уверен в собственном превосходстве, что мог коснуться моих ног. Комердинер чувствовал себя настолько неполноценным, что ему пришлось ударить меня. Наверное, он пребывает в очень плачевном состоянии. «Нет необходимости утверждать свое превосходство. Совершенно никакой необходимости».